Всем приветик! Сегодня у нас будет тест нового персонажа нового Красного Гаутера. Выглядит у нас он следующим образом. Что он делает? Он повышает ранги умений. Это очень сильно. В качестве на меня в принципе вот таким вот образом вы можете посмотреть его. Он нет. Настолько сильный пока что Снаряжение у него пока вот такое Но мы идем в ПВП В ПВП снаряжение не работает Давайте посмотрим, что у нас да как Посмотрим, сможет ли кто-то пройти мимо нас Вряд ли кто-то сможет, но почему бы и нет, почему бы не потестить Соперник обнаружен Давайте посмотрим, на что способен топовый персонаж Глобальной локализации. Ну и японская, кстати, тоже. Японская локализация тоже. Ну, все, в принципе. В принципе, я вижу против кого нам сразу сражаться. Против вот этого персонажа. Повышаем у Джерики. И смотрим. Просто давай, работай. Раз. Два. Фу. Фу -ху -ху -ху. Почти пол ХП. Даже больше. Больше пол ХП снялось. Посмотрим, что он поставит мне В противовес. В принципе, он особо мне сильно не повредит. Так. Ага. ага. Даже так. Даже так. Значит, тебя вот так, потом тебя вот так добить. И вот так. Пусть будет так. Тебя в камень, как говорится. Хотя у него, в принципе, есть возможность поставить э, не только меня в невыгодное положение, но и себя. А, ну у него хаузер, понятно. Здесь победа. Здесь победа одно однозначно, потому что он. Сделал команду довольно странную. Он снимает. Он ультует по нашему Гаутру, скорее всего. А, нет, по Кингу. Да ты что, издеваешься? Человек. Ты уверен, что ты хотел по моему Кингу ультануть? Ладно, допустим. Так. Так вот так ну допустим пусть будет так пусть будет так он нацелен скорее всего на моего кинга но он не знает еще о том что у меня там элизабет а может знает фигово знает <с> -ф -ф -ф.> в камень да, в камень не думаешь о том, что у меня есть вот такие вот интересные плюшки. И вот это вот я тоже в камень скинем. Почти на фул выхилился. Вполне, вполне неплохо. Ультуем. Сжираем все его корбы. И считаем это вполне разумным действом. Следующим действием мы будем просто использовать пульту. И этого будет достаточно это будет достаточно чтобы уничтожить нашего врага и морально и физически так так так и вот так пусть будет урон сейчас будет ну достаточно неплохой Да. это был урон Ваншота. Здесь как-то не очень сильно пока что нам соперничать позволяют, но посмотрим, посмотрим. А, я забыл жерошку поставить на тысячу процентов монет. Ну ладно, давайте поставим. Где она у нас тут? Как она выглядит? Я уже и забыл даже. Это нет, да это, -да. нет, вот это, да, вот это. Автоматическое питание надо поставить, пока у нас данное блюдо будет на автомате. Чтобы не мешалось особо проблемно не было, мы будем вот таким вот образом проходить потихоньку-потихоньку вверх. Я не думаю, что у нас будут какие-то проблемы, вряд ли кто-то будет нам сильно палки в колеса вставлять, но посмотрим. Что ж, что вот здесь вот мы должны сделать? В первую очередь мы должны посмотреть, что у него по характеристикам. Ага, понял. Понял. Так... Так, так, Убиваем в первую очередь и Ерихон. Почему? Потому что она может довольно много проблем нанести нам. Почти убили. Почти убили. Если бы чуть больше кританула, то было бы неплохо. Так, что у нас здесь? Ага, ну понятно. Ну понятно. Я вижу на себе какой-то дебаф. Что это за дебаф? Уменьшение характеристики ОЗ связанными. Ага, понятно. Понятно. Тогда сделаем вот так. Так и вот так. Чтобы он лишний раз не мешался. Мы будем следующим образом действовать. Вполне, Вполне неплохой урон. Раз-два, ну, уже на втором раунде у нас два противников убиты. Я не уверен, что он мне что-то противопоставит этому. Это просто имба. Это просто имба. Против Гаутера пошел. Ну пусть будет. Здесь мы будем так, что у меня по кричанцу? маловато будет, поэтому сделаем вот так вот так, и вот против нашего гинга лучше пойдем, почему, потому что нафиг он мне нужен вообще здесь, урон будет вполне, вполне большой, бац, 191 тысяча, из ниоткуда, мне нравится, мне нравится, и Ерихон имба в ПВП. Почему вообще ее так назвали? Она Джерика. Зачем так ее изуродовали? Ну да ладно. И просто добиваю. Ну что ж, вот такой вот у нас видеоролик получился. Я вам показывал гаутера красного. Что он очень сильный. Ну а с вами был, как всегда, Макс. До новых встреч. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, но ну, я думаю этого вы и так знаете.